вечер. Тишинка. Нашу тишинку какой-то. Он уже ходит. Ты че? Мурзик. Мурзик. Мурзик. Ой, Мурзик, какой большой кот. Большой. Ой. Тут тоже что -то, тоже грязное. А? Че? блонда блонда Бланда, Здорово. Он никогда не кусается. Он играет только. А вот этот вот, товарищ. Барсик. Ты что, только утром меня кусаешь? Да? Ага, тебя надо. Мяу. Позвал. Ой, Ой барин. Ой. Ой, пузо, пузо. Пузик-арбузик. Ну, ну, только похвалил тебя.